Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна. Сегодня я разбираю с вами задачи на растворы и сплавы. Я хочу разобрать для вас задачи за шестой класс, для того, чтобы у вас хотя бы сложилось понимание о том, что это несложно. Поехали! Итак, разберем первую задачку. К сплаву массой 600 грамм, содержащему 20% меди, добавили 40 граммов меди. Каким стало процентное содержание меди в новом сплаве? Первым действием вам нужно найти количество грамм меди, которое уже было в первом куске. Вам нужно найти 20% от массы первого сплава, то есть 600 умножить на 20 и поделить на 100. Здесь я сокращу на 100. Таким образом я получу 120 грамм меди в первоначальном сплаве. Дальше вторым действием. Нам сказали, что к сплаву добавили 40 грамм меди, чистой меди, обращаю ваше внимание. То есть до этого момента у нас было 120 грамм меди, плюс еще 40 добавили. И в итоге получилось 160 грамм меди будет в сплаве. Если количество меди поменялось, тогда и масса куска тоже поменялась. Об этом тоже не нужно забывать. Масса этого куска стала 640 грамм. А четвертым действием нужно составить пропорцию. Тогда 640 грамм это 100 а 160 грамм меди это x процентов. Тогда мы получим уравнение x равно 160 умножить на 100 и поделить на 640. Сокращу на 16 получится 10. Здесь 40 сокращу. Еще нули, и получается 100 нужно поделить на 4. Я получаю 25. Таким образом, процентное содержание меди в новом куске сплава составляет 25%. Задача номер 2 про раствор соли. Давайте поймем, что такое раствор соли. Это была соль, к ней добавили водичку, перемешали, и получился раствор соли. Итак, читаем условия. Было 300 грамм 6% раствора соли. Через некоторое время 60 грамм воды испарилось. Каким стало процентное содержание соли в растворе? Итак, чтобы решить такую задачку, нужно начать так же, как в прошлой задаче. Понять, сколько грамм соли находится на данный момент в растворе. Находим 6% от числа 300. 300 умножить на 6, деленное на 100. 100. Опять у нас есть возможность сократить на 100, итого получается 18 грамм соли было в первом растворе. После того, как 60 грамм воды испарилось, а что такое вода испарилась? Значит масса уменьшилась. Первоначальная масса была 300 грамм, после того, как испарилась, осталось 240 грамм. Это новая масса для второго раствора. После того, как вода испаряется, соответственно соли должно стать больше. Раствор действительно становится солонее. Таким образом, мы должны расписать с вами пропорцию для нового раствора. Масса нового раствора – это 100%. 18 грамм соли никуда не девалось, оно оставалось именно там. И мы посмотрим, сколько процентов составляет нынешняя концентрация соли. Х равно 18 умножить на 100 и поделить на 240. Итого получается 7,5%. Это новая концентрация соли. Ответ 7,5% это новая концентрация соли в новом растворе. А теперь задача номер 3. К 620 граммам 40% раствора соли долили 180 грамм воды. Найдите процентное содержание соли в новом растворе. Итак, если в прошлой задаче вода испарялась, то в этой задаче вода прибавилась. Я опять же начну решение этой задачи с того, сколько грамм соли было в первом растворе. 620 грамм умножить на 40 и поделить на 100. Нулей я сокращаю, у меня остается 62 умножить на 4. Получается 248 грамм соли было в первом растворе. Дальше. По условию нам добавили 180 грамм воды, соответственно объем раствора увеличился. Получится 800 грамм, это масса второго раствора. Третье, я найду процентное содержание соли в новом растворе. 800 грамм, это 100%, а 248 грамм, это x процентов. 248 умножить на 100 и поделить на 800. Нули я сокращу. Осталось 248 разделить на 8, идеальное число, получится 31%. Как вы заметили, в прошлый раз вода испарялась, процентное содержание увеличивалось. В этой ситуации вода прибавилась, процентное содержание уменьшилось. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Не забывайте ставить лайк под этим видео и добавляться на мой канал. До встречи в следующих видео. Пока-пока!